Mm. <music> В очередной раз свои двери для новоиспеченных ведущих открыл телеканал «Универтовая». На первый этап кастинга телеведущих пришли студенты разных возрастов, институтов и факультетов Казанского федерального университета, а также из других вузов Казани. У каждого из них свои увлечения и таланты, но всех их объединяет желание стать ведущим. Я считаю, что вот как журналист, хоть и международный, и базирующийся скорее на а, письменных текстах, а, я все равно должен иметь представление, именно практическое, о том, как работают... А, телевизионной платформе СМИ. У каждого участника кассинга было всего пару минут, чтобы проявить себя и понравиться жюри, руководителю службы новостей Универньюз Радику Загидулину. Наша площадка является уникальным стартом для всех тех, кто хочет э, покорять вот, э, медиамир. После прохождения первого этапа всем участникам необходимо будет прийти на следующий этап. На втором этапе уже будут отсматривать их э, специальные, Жюри, которую мы пригласим сюда Это действующий ведущий Одна из ведущих Это девушка, которая однажды Прошла кастинг здесь И теперь она является Продюсером и корреспондентом на одном из телеканалов города Казани. Многие пробуют себя в роли телеведущего впервые, а у кого-то уже был опыт работы на камеру. Да, я был ведущим, но на другом телеканале, делал селфи-сюжеты. Вот Здесь хочу попробовать, как это все происходит, насколько это интересно. Просто хочу на кастинг. Давно не был на кастинге, о, время пришло, все на кастинге. Вот, пожалуйста, надо сходить, попробовать свои силы, чтобы как-то ну, проверить на всякий случай еще свой профессионализм. Мы поинтересовались у ребят, каким на их взгляд должен быть идеальный ведущий. Ведущий в первую очередь должен э, быть харизматичным. Ну и во вторую, по важности очередь, должен иметь хорошую дикцию. Ощущая различные мероприятия, скажем, э, скажем, э, театральные постановки в театре драмы, э, как раз-таки находящиеся на площади Ленина или, например, в Дворце культуры Нефче. Хорошей дикцией, возможностью подстраиваться под какие-то непредвиденные обстоятельства и, конечно, коммуникабельность, общительность. Я не могу рассказать что-то типа «О, я родилась в Уфе, потом жила в Сибири, переехала в Москву и вот я оказалась в Казани». Нет? Но я родилась в Узбекистане. Всем привет в студии Лиза Гущина. Красиво? Он должен быть открытым, должен уметь выходить из зоны комфорта, подстраиваться. Из зоны комфорта умею выходить. Переехала в Казань от мамы, очень сложно было, но переехала. Ну, я не знаю, конечно, что будет завтра, но мне бы очень хотелось стать телеведущей на Первом канале. Вести доброе утро с Тимуром Соловьевым. У всех, кто пройдет два этапа кастинга, будет возможность проводить эфиры выпусков новостей Универньюз, а также прямые трансляции крупных мероприятий, которые проводит КФУ. Это день первокурсника, студенческая весна, марш победы и другие. Результаты первого этапа будут опубликованы в группе ВКонтакте. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз.